Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас новый выпуск, который будет называться «Жизнь после карантина». Итак, напоминаю, что мы с вами находимся в Линтон-Бэй-Марина. Это Панама, Атлантическая сторона. Какое-то время мы еще здесь будем, занимаясь ремонтами, но, надеюсь, не очень долго. И потом мы выдвинемся для того, чтобы перейти Панамский канал и перейти на Тихоокеанскую сторону. Поэтому о том, что мы будем делать здесь, на Атлантической стороне, куда пойдем, я вам расскажу в этом видео. Погнали! Говорил о том, что у нас закончился карантин. И нам выдали вот такую вот бумажечку. Такс. Бумажечка выглядит вот так. Это наш старый крюлист. Э, пермит на хождение лодки по панаме вот эта вот фигня стоит 180 американских долларов ну и 5 за оформление а далее нам дали вот такую бумажку о том, что мы пришли я так понимаю, что это как бы таможенная декларация и далее нам придется только заняться тем, чтобы пройти иммиграцию ну это нам в Марине все расскажет так, тут какие-то собаки лают. Короче, все, мы готовы к яхтингу по Панаме. Хоба! Готово! Ну что, вот мы и официально зарегистрированы в Панаме. Можем ходить на берег и чинить беспорядки. А официально. можем и не ходить на берег и заниматься беспорядками в Марине. День разграбления города. Нужно провести. По старой пиратской традиции. Ну вот. Сейчас вот Дина и Саша приехали с магазина. Ну что, давай, рассказывай, что там? Там невероятно красиво. Это что-то среднее между прибрежной Кении и Доминикой. Невероятная Серьезно, очень красиво. Мы это ехали красиво, в банкомат. Слушайте, это самая Домос. красивая Домос. поездка заняться? в банкомат. Там ждем. крепости, деревья, переканов, фол... острова просто. Надо Супер. Вообще. Надо брать машину в аренду, покататься. как при понимании. Ну, типа, Все трехмерное, будет. узкое, и хороший асфальт. Держак вообще отлично. Я здесь много ездил, да, я знаю, да. Идеально вообще. Тут такая природа. Просто обосраться и не жить, я считаю, нужно срочно. Обосраться и, и не говорите, что Дина опять ругается. Все мы срем. А и, кстати, мы купили... Кузик снимай. Корзинку со всяким разным. Покажи. Стопай. А, вступил в дедушку. О, теперь ты ненавижу. Мы там купили всяких пармезанов, кармический пинок. Дедушка, уйди. Абэло. Вот эти? А можно спросить, а зачем они нам нужны? Ну как это, вот так вот заносишь и вот так оно и стоит. Да. За деньги такого не купишь. А еще тут есть специальный подарок для тебя, Сережа. Сейчас yeah. его найду. Это он такой маленький. Дины, это, э, вас не штрафовали за маски? Вот он, нет, мы, мы будем смазать. От, отмазались? <сос megak -2> Какалка! <сосэн> <сас> а я уже пиво начал пить! <сосэн> <сосэн> Пропади оно! <сэн> Гори оно огнем алкогольным! <сэн> да, да, да, <сэн> давай, давай. Смотри, один серенький. Класс. А вот еще двое. Вот эти две пасы, а стоят. А вот вот эти две пасы а. стоят. А что это Так, вот. Лиза но вот я тут красного пака не вижу, но это чей-то вот проповедь. На, на поклоне красный. А, что-то есть, это может быть просто табличка. О, птицы начинают. Какой он пушистый этот белый, вообще как облачко. И он там явно главный, смотри, остальные рыжие. Он другой пород, да, а да, там еще сзади один такой а вот еще темный снизу. а то А вон там один посередине такой наху плюющийся внутри. Понимаешь, но это царь. Боже, какая красота! Смотри. У него такое зеленое возле глаз переносится, Интересно. А вот сердце, смотри снизу, видишь пушистое сидят? <плесчатый> да <плесчатый> вот самого нижнего, <низу, плесчатый> самого нижний. Да, там один облыстный куда-то полез вообще. Вот и ребята знаменитые. Нам про С них рассказывали. И вот они уже идут нас встречать на двух лапах. Ну, где же вы? И туда к пирсу, короче, гребиться. Ой, они не умеют плавать? Ну, не так, чтобы они нас догонять на лодке. Плавать. Не, не любят, не будут. Вон, он, смотри, выглядывает, сидит пока на пальме, я вижу, oh, как да? yeah. Но... Вот это. Вот <смех> <Смотри на> это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Такой пузан у него. Боже, как он ходит, это походка. Класс, они такие мократные. сейчас одну небольшую историю смотрите флажок я вам уже показал давайте я вам расскажу что это значит потому что когда обычно мы увидели такой флажок особенно когда это был испанский флаг со свастикой мы решили выяснить что же это такое потому что понятно что значение этого флага совершенно иное и мы подошли к владельцу катамарана и задали вопрос, что же значит флаг вот этот вот э, желтый с двумя красными полосочками и со свастикой направленной в обратную сторону. Я сказал, что здесь рядом с Линтон-Бэй есть такое место, рай на земле, которое называется Сан-Блас. На сан блассе живут э, племена Куны или э, место, которое называется, собственно, этот Сан-Блас, это Гуна-Яла. Гуна-Яла обозначает земля гунов. Это этнические индейцы, которые жили в Панаме на протяжении много-много тысяч лет. И так исторически сложилось, что у них флаг, это желтый флажок, и, собственно, вот эта свастика, которая означает либо солнце, либо процесс перерождения, потому что это круговорот чего-то там в природе. Так вот, в 1925 году произошла революция и куны получили автономию, то есть революция проходила в Панаме и была против текущей власти, потому что в это время было достаточно большое количество военных переворотов в Панаме и строительства Панамского канала, но тем не менее на протяжении 10 дней проходила вот эта вот условно революция, и куны получили автономию то есть санблас это является автономией причем такой именно реальной автономии в рамках панамы и как символ революции куны добавили на свой флажок две красных полоски. И теперь у них есть две, два флага. Первый это флаг Гунаяла, а второй флаг кунов, который получили, который они немножечко изменили во время революции, потому что на Гуна Яла живут еще там несколько других этносов. Так вот, этот флаг это флаг кунов. И красные полоски это символ революции, символ автономии, которую они получили. Вот такая вот интересная история, на мой взгляд. Во всяком случае, мне интересно узнавать, вот, как устроен мир и что, собственно, происходит. И почему есть какие-то вещи, которые мы не знаем, но они вот существуют. И в связи с любопытством природным я пытаюсь узнать максимум об устройстве нашей с вами планеты. Ну и дальше будем продолжать продолжать вам рассказывать о чем-то там таком прикольном. Ну что, погнали дальше. Ну, вообще, вот, понимаешь, палку воткнул, все растет. Да. Фантастика, кокос. На Класс. Это мы снаружи боут ярда наконец-то совершаем пешую прогулку. Смотри-ка. Это манго. Это манго, причем такой... Фантастика. Плодовитый. А ну. Фантастика, да, вот это поближе Слушай, ну я думаю, что мы можем набрать, попробовать. На обратном, да, но мы потрясем на обратном, что конечно. это нам нападает. Нет, трясти мы не будем, ну, потому что оно за забором. Да? Ну, конечно. Дерево-то за забором, это чье-то дерево. Да, дерево за забором, да, но набрать мы точно тут что-нибудь можем. Потачить. Ну, собираем, да. все <связь> Этот... хороший, но ну, сейчас не потащим. Ну, я возьму один, по-моему, да. попробуем. Вот. И Можем на том острове, где мы были обезьянями, у них тоже там манго. Ты помнишь, сколько таких маленьких у них было обголодой? Да. Я не зря хотела до того домика э, дойти, который вот разрушен. Такие у нас два манго. Прикорм. Там есть заветный плод, который они не дают покоя. как бы мимо проходила, да? Короче, надо придумать, как их оттуда снять и не повредить свою черепную коробку. Шлем надо было брать. Шлем. Вот это шлема. Нет. Ну вот наша первая находка большая. Аня не прошла мимо. Ой, какой красивый. Класс. Класс. Вообще шикарный. Перфектность. Это уже интерьерный экземпляр. Да, вполне спрятать, спрятать. Тут очень красивые бабочки. Не знаю, будет ли у нас. А у них борьба за ракушку, что ли? А? Дорогие крабы, извините. Мы обратно, нашли дерево, которое очень-очень богато манго, и обнесли его. Нет, ну мы собрали то, что ну мы собрали. собрали да, а вот. но они все вкусные, проба была снята еще на пляже. Короче, будет творение из манго. Да, Аня? Ну что, будем делать мажита. А мажита делается очень просто. Да, когда весь черный труд остался за кадром, мажита делается мы очень просто. Мы только что просто. помыли лодку. Одина сказала, что мы сделали недостаточно Помой хорошо. Помыли два холодильника, перебрав мяту на мажита. Вот, собственно, к чем. -то. На Простота. мажита. Хаба, хаба. А мы сейчас будем делать мохито. Да. Итак, самым главным ингредиентом мохито является сахар. Стоп, стоп, стоп. Какой не стоп, смотри. Видите, что ром. ром, ром. да. Самый главный ингредиент. Машины. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Но Давай. есть еще мята. Вот так вот ее обскубаем. Прям вот так? Прям вот прямо делаем красоту. Так возьми сюда ее себе, что ты носишь, что-то. В смысле? Мяту. Одну отстань от меня. Я Мне делаю... нравится носить. Я делаю так, как... Я так вижу мир. Ну, так. Короче, мы сейчас берем вот это вот мажитные... чтобы была мажита вкусная. Мы берем листочки и их э, крошим в сахар. Не жалей Не вижу, ты жалеешь. На тебе с палками. <с у нас еще есть такие переборочки какой-то местной эко-клубники, которая оказалась немножко уставшая. Но это вот то, что от нее осталось. У вас из уставшей клубники будет уставший мохито. Нет, у нас будет бодрый мохито из уставшей клубники. Все перепутал. А вы хотите э, мажито с клубникой? Есть, пожалуйста. Тафазалий, нужно говорить по-нашему по-африкански. Ой, кота. Что? Ну, что? Давай, где, где махита? Почему еще не готово? Потому что не мохитный регион. Меньше слов, короче, дешевле телеграмма. Это Вавелла говорил. Да, да. Короче, потом мы берем, делаем вот так вот: микста. Микста. Маэстро. Маэстро де Мохито. Давай, давай. Мажито маэстро. Топчи это Короче, вот сейчас у нас уже это все истолковано. Так что. Да, да, пожалуйста. Я думаю, что для мальчиков пойдет без клубники. Я тоже так думаю. А вот здесь, маловато. Вот у нас есть клубничка. Мы ее я давим. Слушай, сейчас везде сезон клубники. Я думаю, наша клубника будет просто. Вот это вот, это вот а, прекрасная да, вот это такая, вот. да? Слушай, ну, не выглядит как-то вот как... А здесь это эко-био. И очень дорогая кубника. Гидропоника, кстати. Гидропоника? Да, да, она крупная. Непонятно. Итак, теперь мы берем ром. Наш любимый обуэлло. Обуэлло. Он с нами каждый вечер. Обуэлло переводится как дедушка. Не знаешь, Куда как переводится? Беда. Куда же деда? Куда М -м, запах дедушки. Еще и с дозатором, смотри. Ну, а абуэла с дозатором, понятно. И кто же дедушку-то без дозатора пьет? Ну, нужно же понимать. Плюсом махита является то, что его можно пить и не напить. Весь вечер и не напиться. Потому да. что кому-то станет просто в делать этот коктейль. 4 мажитницы готовы и так нам нужен лед но напоминаю что так как мы уже поставили литий у нас на лодке есть ледогенератор поэтому дальше что видите вот эту лампочку это значит что ледница полная и он уже ее дальше не знает куда насыпать у нас есть вот такая вот лопатка, и мы ее берем и насыпаем лед прямо вот, прямо в стаканы. Ну, краша у нас нет, поэтому будем пить вот такой вот лед. А что поделать? Так, мы сейчас тоже делаем с остальными. Ну что, берем теперь спрайт и начинаем его наливать в наши стаканчики. Но самое ужасное, мы забыли лайм. Черт, на тебе лайм. Черт, побери, на вот прямо ешь. Ну что, мажита, мажита, вкусно. К, конечно, что за вопрос? На, ешь. Еще и отжал Ну, в смысле не забрал, а туда Ах, если бы было иначе. она черт. Я предлагаю Почему переходить, мажита? я предлагаю переходить на мохито. Где Нормально. Возьму, Плюс один. А ты а будешь искать. Трясали? Мы так же где-то мы... нашли ее. Ну, нашли, нашли. Да. Но она же, наверное, еще Откуда там мята есть. Откуда мята была? Кстати, был один всего А, а где вы реально взяли эту мяту? Ну, мята? этого. Овощника? Овощника а а, да. а где же мы еще взяли мяту? Где что-то еще? Мы Косили и забивали. Взять? Нет, я думаю, что вы где-то по дороге взяли, пока погуляли. И оттуда же перцы чили и клубничка в упаковке. А клубничку же вы купили там, мне кажется, нет? Нет, это. А овощник, это овощник, что ли? Да. Слушай, мы выкупнику купили, пока ходили. Нет, там мы манго нас собирали. Ты все перепутал. Все перепутал. Девочки у нас сегодня mm -hmm. нас собирали манго с дерева, которое ну, просто падало. Вот и их там. Есть видео. Есть видео, да? Да, мы снимали, как мы знаем. Ты реманга. Не, мы снимали как. Ты реманга. Ты реманго. Только мы натырили тоже. Так очень прикольно. Выходишь в кокпит. А здесь ждет бутылка Рома и написано. Sailors, Джерри Ром Это у нас тут есть сосед Который э, делает ром И он нам подогнал бутылочку Папа. А ну, внимание Сейчас, проба пера близко, <laughs> ага, Мама мия Вы когда-нибудь нюхали Как пахнет самогонка? это оно. Друзья мои, у нас сегодня тот день, когда Саша, Саша с Аней нас покинули и улетели к себе домой. Были какие-то срочные дела, и им пришлось покинуть нашу компанию веселую. Нам было очень круто провести практически 4 месяца вместе. И я с огромным удовольствием буду ждать вас, ребята, у у нас на лодке где-нибудь в Тихом океане и огромное спасибо вам за подарок подарок очень крутой мне очень нравится, всем вам покажу Мейкер. так как я иногда играл на гитаре во всяком случае учился у меня теперь есть крутая гитара ты говорил, что вот эта пигня будет маленькая, она судя по всему огромная, как вот эта коробка ну вот сейчас откроем Идем внутрь, идем открывать. Да, я так. хочу попробовать. Давай. Мне срочно это надо. Ну что, антек, антек? Весь свет. Все сюда. Итак. Что тут у тебя? Я не так ее распаковывать. Но мы сейчас разберемся точно. Ну. Хоба. Чехольчики. у меня уже между прочим стало ой тут внутри еще прямо класс у меня уже стала традицией в панаме приобретать гитары главное чтобы у тебя была традиция на них играть спокойно не будь пессимистом у меня стакан наполовину полон так вот Ямаха. Ямаха. Между прочим, я, я могу даже... Ошиб... Не, ошибюсь, не ошибусь, наверное, но э, в прошлый раз я, возможно, гитару получил в этом же магазине. Mm. Ну что ж. Пахнет как новенькая. Пахнет новой гитарой. Mm -hmm. Такой дзынь, зынький и тихий. Ну у него уже нету рефлектора, как не знаю, как да, называется. Да. Ну неважно. Блин, мне нравится, мне нравится. Сейчас надо подключать и срочно играть, срочно. Давай, Нет давай. времени объяснять. Подключай, бегом. Ну что, будем угадывать, какая песня? Давай. <связь> давай. Ну что, давай. Ну, в общем, тоже угадать уже можно. Вот пришел тот момент, когда мы решили немножечко разведать окрестности. Смотрите, вот там вот стоят лодки, там находится Марина и яхт-клуб, в котором мы находимся. А здесь просто островок, я так понимаю, что это резорт. Но сейчас в резорте все резорты закрыты, поэтому здесь просто заброшенный пляж, и мы решили пройтись, посмотреть, что здесь есть вокруг. Там цапля. Там цапля. Идем к цапле. Ой, еще одна. Смотри, там где одна на дереве делает. Мы сейчас туда придем. Пиво из банок. Это местные лодки. Это выдолбленные из одного цельного куска, из дерева. Смотри, какая. Это, да. Такой якорь. такое дерево огромное просто монстра дерево ну, давай, давай, давай. сейчас фоткаешь в кроксах просто стрёмно по нему Я лазить видеть, Когда кто последний раз по деревьям лазил? Я только в детстве. Давно забытый навык. Главное сейчас не вернуться отсюда. Здесь, кстати, в Панаме есть змеи ядовитые. Их достаточно много. Поэтому нужно смотреть не только перед собой, а еще и наверх. Потому что есть такой вид змей, которые падают на голову. Там риф. Очень красивое место, дерево клевое. Вау! Wow. <laughs> Сейчас первый раз, наверное, за две недели вышло солнце. Потому что показывал я уже, наверное, вот там вдалеке дымка. Это еще проходит песчаная буря, которая перешла через весь Атлантический океан с пустыни африканской. И дальше продолжает идти. Все Штаты уже завалило. И у нас первый день появилось солнце после вот этого всего, то, что проходило. Ну и, естественно, грозы были сильные. И все было прямо бррррр. А сейчас клево. Солнышко, люблю солнышко. Большие тропические кусты. У них такие прикольные семечки. Похоже, это семечко. Что-то среднее между камнем и каштаном. Очень красивое. Такие можно домой на сувениры оставлять. Но нам это не нужно. Здесь выносит на берег саргас. Это водоросли называются саргассовый. Они идут через всю Атлантику, начинаются возле Африки. Они когда начинают тухнуть, из них выделяется амяк, который портит всю бытовую технику. Поэтому если здесь на Карибах с высокоточной электроникой, знаете, все разъемы у вас гниют, наверное, за полсезона. Это мягкая трава. Прямо так ногой ставишься, она прямо как ковер. А эта трава она очень интересно растет, что я что Это дикая, что ли? Да, и она стелящаяся. Это, трава, трава. это дикая трава. Но здесь ее используют, ее много где используют. Она... Растет, короче, это неровный слой, а она разрастается из одного места и растет таким ковром стелящимся. И есть места, где прям такие огромные холмы из этой травы. И ты наступаешь и проваливаешься там на полметра. Класс. Да, да. Ирина, что там нашла? Челюсть. Короче... Это не мое. Короче, зубы человеческие. Вставная челюсть. У тебя отвлеклась на минуточку. Не могу оторвать взгляд. Все время сканирую. Нашла стул. идеальная дерево, одна из тех, которые я очень хочу унести с собой. Давай с собой. заберем с собой на лодку. Смотри. А Смотри, как она сделана. Опа. Она природой так сделана. А -а -а -а -а. Это не люди сделали, не люди. Очень хочу себе такое. Можно мне забери. Только сама несешь. Смотри, Прям что-то невероятное. I <laughs> don't Ну, что, давай вяжусь. Погнали. Это, наверное, когда-то был резорт заброшенный. Но оно все заброшенное. То есть когда-то, вероятно, здесь что-то было, но больше здесь ничего нет. Где обезьяны? Майми? Это без приходишь, то... Ну мы с фруктами еще к ним зайдем. Ну, ну а вдруг мы их найдем Сейчас. Знаете, что это такое? Что это такое? Понюхай. О, не хочу. Фу, оно пахнет, как будто кто-то сблевал. Ну, зачем ты мне это Между прочим, чтоб ты понимала, 100 грамм сока нони. А это оно, Да-да, 100 грамм сока нони стоит 100 долларов. Это вот такая вот штука. Она супер-супер полезная. И в ней супер супер всего витаминов там всего находится но я себе когда-то купил за 3 доллара 2-литровую бутылку от жадности но скажу честно я пил по колпачку грамм 25 наверное в день больше не могу потом заедаешь запиваешь но это типа супер полезно фрукт но внизу ссылочка на википедию посмотрите что это такое но воняет оно как мрак Фу. Теперь этот запах будет со мной всегда. Гадость какая. Давайте я вам покажу, как выглядят нони дерева и как они выглядят, когда еще зеленые. Вот эти дырки, это норы, в них живут крабы. То есть это не страшно. Вот дерево. И вот эти нони. Это еще не спелые. Смотри. Покажи, Сережа, ты... Да, да, да, да. Вот это вообще, что это за, блин, туннель? Это коконат-крабы, смотрите. Я думаю, они питаются этими нони, посмотри, вот реально такие вот Нет, нет, дырков. нет, это крабы. Смотри, это разломанные кокосовые орехи, Видишь? Вот эти каканат крабы, у них такие настолько мощные клешни, что они просто разламывают этими клешнями кокосовые орехи. Так, это, я, смотрите, нони, это у орехи, нони, да, да, у них да. Такие, вот да. смотри, здесь вот видно, как вот эти крабы, это наломали. Это не люди кокосы наломали, это крабы, кокосовые крабы ломают. Эти кокосовые крабы бывают размером, блин, с дину. Я покажу фотографии, какие они бывают. А вот смотрите, вот это то, что я вам показывал, зеленый нони. Вот, дин. А где-то я тут видел спелый. Он должен уже их по запаху. Вон, вон, вон, среждайте, среждайте. Да, да, но это все зеленое. Вот это... Вот. вот этот уже спелее. Спелый на земле поищу. Да нет, зачем они нам нужны? Я... Вот, тут тут еще есть. Сок из них выдавливаешь, это супер полезно. Это, наверное, одно из самых полезных на этой планете фруктов. А? Суперфудов, да. Но очень плохо пахнут, говорю сразу. Причем оно чем более спелое, тем более тухлое. Я кокосового краба нашел. Да тебе его. Смотри. вот этот краб это реально маленький краб потому что такие но ну, они крайне редко попадаются обычно это просто монстра краб такой Но они вообще бывают до 80 сантиметров в диаметре вот такие огромные еще покажу крабов тут конечно уже не найти Но вот смотрите вот это все вот эти все кокосы разломанные это все кокосовые крабы сделали образная обезьяна в принципе понятно почему он так называется это дина там какую-то еду находит и ему бросает дина дина Он ждет, пока ты подойдешь поближе, чтобы тебе навалять. А? Не ходи туда. Он ну, укусит, блин, потом что будет. Друзья, если у вас появляются вообще какие-либо вопросы по ходу, вы задавайте. Я вам отвечу, потому что мы же находимся здесь постоянно. То есть мы понимаем о том, как в тропиках, что происходит, как что растет, какие животные, какие растения. Поэтому смело задавайте вопросы, будем... Отвечать, если что-то не знаем, найдем, спросим, расскажем.